Именно на праздник Мабон всегда, на день осеннего равноденствия, проходили мистериальные практики, которые были связаны так или иначе с прикосновением с миром мертвых. Потому что в, нашем, в нашей культуре и понимание иной мир, это мир ушедших. И теперь об этом празднике стоит сказать более развернуто. Хотя это сделать очень трудно. Дело в том, что именно с этим праздником случилась совершенно удивительная история. Именно об этом празднике информация затиралась особо тщательно. Название его Мабон, это его не настоящее название, это реконструкция. И хорошо, что хотя бы оно появилось в виде реконструкции. У славян он назывался Овсень, назывался он Осенины и э, был приурочен, конечно же, ко дню второй, окончания второй жатвы. Будучи низведенным в аграрный, э, в аграрный символизм, э, сохранилась хотя бы информация об его присутствии, об его вообще существование. Но смысл, магический смысл, мистический смысл этого праздника реконструировать очень трудно. Именно потому, что он очень важный. Но мы с вами попробуем, мы с вами попробуем из крупиц знаний собрать воедино мистериальный смысл этого праздника. Итак, начнем с названия. Мабон это имя бога, кельтского бога, из мистерии Мабиногеон. В Мабиноге он обозначается как некий бог, охотник, которого нужно было найти героем древнего повествования для того, чтобы Найти правильного воспитателя для вновь рожденного короля. Мабон, сын Мадрон, звали его, Мабон Аб-Мадрон. Аб это на валийском означает сын. Мадрон это имя богини, богини земли потом ее персонифицировали и ассоциировали с именем Мадонна или Матрона, но это уже после того, как пришло, пришли римляне на Бритские земли и таким образом они проводили аналогии. И реконструкция, конечно, показывает, что аутентичное имя Имабона и матушки его Мадрон было немножечко иным, но впоследствии, когда уже писалось, промежуточная легендарная база основанная на древних валийских преданиях и мистерии Грааля я имею в виду мистерию короля Артура. там тоже фигурировал Мабон и тоже в виде охотника, но в качестве одного из рыцарей свиты короля Артура Если мы будем смотреть на эти мифы плоско, то, конечно, мы там мало что разглядим, поскольку символ древнего охотника, он настолько прочно за две тысячи лет христианства символизируется символом дьявола, рогатого бога, что упоминать его хотя бы хоть как-нибудь даже в реконструкции легенд, фактически до 20 века считалось не просто неприличным, а опасным. И только лишь в 1973 году, представляете, как недавно, один из неодруидов, причем американских, сделал попытку реконструкции праздника осеннего равноденствия, дал ему имя Мабон, как самое ближайшее имя, которое более или менее увязывает древнее предание с древней символикой. Он нашел имя этого бога в трижды забытой легенде об Оуэн и Килухе из эм, Мобинагиона и выяснил, что единственный бог, который там присутствует, связанный с этим миром и с древним миром, это персонаж, охотника Мабона. И он назвал этот праздник Мабона. И отсюда пошло его название. И мы можем, конечно, сейчас сказать о реконструкция, значит не настоящая, значит ново дел. Да, конечно, можем, так и говорят. Но мы не будем, мы не будем нам приходится очень трудно в восстановлении древней традиции. И мы не можем не сделать несколько стежков на полотне мистериальной, мистериального повествования только лишь потому, что у нас нет подходящих ниток и забыть узор, который должен быть на этом полотне. Все остальные мистериальные точки на коло года, нам известны очень хорошо, а вот здесь как будто вырван клок. Но Мы с вами штопаем это рваное полотно и даже новое имя для этого праздника нам подойдет для того, чтобы оно легло основной ниткой, чтобы собрать весь остальной узор. И мы называем его Мабоном и благодарим этого неодруида Келли за то, что он соединил эти рваные края и пусть на живую стежку, но все-таки сделал полотно нерваным, а через нерванное уже начинает течь сила. Пусть грубо, пусть на живую нитку, пусть с разорванным узором, но уже по крайней мере с неразорванными потоком. Древний бог-охотник Мабон, это очень древний образ. И мы, конечно же, его, мы, его с вами тут же и без труда найдем в других сказаниях, в других повествованиях. Это и известный нам Кернунос или Цернунос, в, уже кельтский, континентальных кельтов, бог леса. Он же известный многим из вас по скандинавским преданиям молчаливый бог Видар. Тоже называли его рогатым богом. И совершенно не с фрейером ассоциируется этот бог, со светлым богом фрейером, а именно с темным молчаливым Видаром. Можно было бы сказать, что фрейер его светлая часть, но это было бы тоже натягиванием совы на глобус. Фрейер это фрейер, а Видар это Видар. Мы, конечно же, его найдем и в рогатом Боге Пане, Пан, который, имя которого означает Всеобщий. А оттолкнувшись от пана, мы, конечно же, придем и к Элевстинским мистериям, которые именно в этот момент, именно в период осеннего равноденствия, традиционно и проводился в древнем элевсине. И этот праздник такой же скрытый от нас, как и прочие мистерии, которые проводились на, в этот день, в день осеннего равноденствия. Девять дней проводились эллипсинские мистерии, и каждый мист, каждый, проходящий через этот миф, давал страшную клятву о том, что никто и никогда ни при каких обстоятельствах, ни под огнем, ни под водой, не услышит сути этой мистерии. Потому что это была мистерия посвящения на темный путь. И считалось, что тот, кто прошел эту мистерию, уже не, никогда не будет страшиться смерти, потому что он видел, что такое смерть и что будет после того, как каждый человек перейдет через эту грань. Просто для них это знание открывалось, а для остальных оно не открывалось, оно оставалось во тьме, а для тех, кто проходил Элевсинские мистерии, оно становилось светом. И это был тот самый темный путь, который ритуально проводился на Элевсинские мистерии. Говорили, что он был связан с мифом о Диметрии и Персифоне. Но это не совсем так. Там, конечно, звучали имена этих богинь, но не совсем, совсем не их миф лежал в основе левсинских мистелей, а миф о древнем Дионисе Загреи, который точно так же, как и рожденный Купала, точно так же, как и Кернулес, точно так же, как и Мабон, точно так же, как и Видар, в эту ночь проходил этап окончательного разделения, и одна его частей оставалась с людьми в виде бога Вакха вечно пьяного Бахуса, а другая часть, Загреева часть, уходила во тьму к древней его бабке, Рейке Беля, которая восстанавливала его разорванную память. Мы сейчас с вами... Также, как и древняя богиня Рейки Бела, точно также сшиваем свою собственную память, убирая эту прореху, которая была вырвана в этой точке кола года, в день осеннего равноденствия.